Мы приехали сюда для того, чтобы поправить свое здоровье, улучшить его. И именно я рада, что мы у Голтиса и вместе всей семьей. О семинаре узнал еще 10 лет назад. Когда мне было очень трудно с позвоночником, в 2009 я проходил первый семинар. В прошлом году я была первый раз на семинаре, и сейчас я приехала второй раз. Ни разу не разочаровалась, я в восторге. Никогда не было знакомства с системой, очень впечатлен. Удалось совместить то, что я хотел, допустим, голодание, и познакомиться с такой системой, которую я как бы представлял сам по себе, никогда с ней не был знаком, но здесь воочию по познакомился с системой, которая, не знаю, похожа на чудо, то есть для человека она может, то есть она предоставляет ему все возможности, которые ему не хватает в обычной жизни. Искал связи с другим человеком, попал в академию и, в принципе, заинтересовался этим семинаром. Голдшица нам порекомендовали еще два года назад. В прошлом году мы были уже на семинаре в Гаграх весной, и там проходили первую ступень. А сейчас мы приехали, потому что нам интересна тема в направлении познания собственных ресурсов, возможностей. Бегите сюда, занимайтесь, это вам даст очень-очень много. Вырастут крылья. Все эти люди, которые приехали на семинар, это уже наши действительно родственные души, настоящие друзья, единомышленники. И вот какое великое чудо мы, дети Бога, имеем, благодаря тому, что наши глаза отражают нашу душу. О!